Подготовка. Ноги на ширине плеч. Руки поднимаются вверх-вдох. Вниз-выдох. Ляншу, Тотинь, Две руки тянутся к небу, чтобы регулировать тройной обогреватель. Первое движение избавляет от усталости. Оно приводит в активное состояние тройной обогреватель и регулирует взаимодействие мышц, меридиан, сухожилий, костей и внутренних органов. КАЙГУН Натягивание лука, чтобы выстрелить в ястреба, практикуя движение вы расширяете грудную клетку, повышаете гибкость плеч и шеи и усиливаете кровообращение в этих областях. Вы также значительно улучшаете работу сердца и легких и регулируете верхний обогреватель. Одновременно это движение стимулирует меридианы триинь и триян вашей руки. При частой практике циркуляция крови и в организме значительно улучшается. Чаули, Пивай, Поднимите руку с каждой стороны, чтобы отрегулировать слезенку и желудок. Через регулирование работы печени, желудочного пузыря и меридианов грудной клетки восстанавливается и улучшается работа внутренних органов, включенных в процесс пищеварения и очищения. Углао чишан, ван хоу чяо, поверните голову назад, чтобы предотвратить болезни и травмы. Благодаря этому шагу мы можем предотвратить и вылечить 5 забот и 7 повреждений. Тело скручивается вправо-влево, увеличивая подвижность позвоночника. Движение имеет мощный положительный эффект на работу кровеносной системы. Контроль над своими мыслями в процессе тренировки. Прочищает каналы цинло, делая их кипками, подобно шелку. Яо чу синхо. Покачивайте головой и трясите хвостом, чтобы избавиться от симптомов синхо. Главная цель – Сбалансировать почки и сердце, чтобы предупредить симптом синхо. Панзу, Две руки держат ноги, чтобы укрепить почки и поясницу. Движение помогает регулировать ци и кровь, улучшает систему меридианов, уравновешивает иньянь. нуму Сжать кулаки и яростно смотреть на окружающих, чтобы улучшить силу и ЦИ Эффект движения улучшение общей силы и ЦИ для улучшения здоровья через работу с печенью. Пейхоти Пай Пингсяо, подпрыгивание 7 раз на ступнях, пальцев ног, пятках для профилактики болезней. Стимуляция центральной нервной системы и почек организма помогает улучшить работу ЦИ и крови различных внутренних органов, способствует правильному физиологическому функционированию внутренних органов, регулирует баланс иньян и укрепляет здоровье. Заключительное движение, ладони кладем на Дантьянь и дышим 7 раз. Вращательное движение, 7 раз. Руки вниз, выдох, вдох и выдох. Руки через стороны соединяются перед собой и поклон, благодарность себе и окружающим.